I'll be back. Всем киви, с вами Биви. И чего-то не хватает, согласитесь? Сейчас все будет. Теперь лучше, правда? Давайте так, у вас есть одна возможность что-то мне предъявить сейчас. И естественно многие из вас наверное скажут, ты чё в капюшоне? Хорошо, я снимаю. <клышленный шапка> Теперь вы хотите спросить, чего я в шапке? Но вы не можете этого сделать, потому что у вас была одна возможность. Он ёбнутый! Что мы с вами сегодня будем делать? Так как я уже довольно долгое время стабильно не выпускаю ролики, вы наверное могли забыть меня. И кто я такой? Соглашусь с вами, потому что я сам забыл, кто я такой. И в связи с этим я решил пройти психологический тест, чтобы узнать, кто я такой. Но это не простые психологические тесты, а смешные и прикольные. Как заверяет нам вот этот вот сайт. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Смешные тесты. Окей, кем ты был в прошлой жизни? Дебилом. Отношение к тебе персонажей фнав. Мне кажется, у них там ко всем отношения хреновое. Если у вас тараканы в голове... Они не заставят меня снять эту шапку. Они слишком тупые. Но я догадался. Потому что я тоже тупой. Какой фрукт к вам подходит? Мне кажется, вот это уже интересно. Потому что я с вами приветствую всем киви, с вами биви. И, вероятнее всего, мне должен подходить фрукт киви. Давайте пройдем тест и узнаем, какой фрукт нам подходит. Какой ваш любимый цвет? Какой киви цветом? Зеленый. Зеленый. Какой вкус должен быть у фрукта? Насколько я помню, киви это кисло-сладкий фрукт. В фрукте должны быть косточки. Но по сути, в киви есть косточки, и они вот такие маленькие. Да. Гранат! Гранат! Их вообще волнует то, что я вначале выбрал, что мой цвет зеленый. Где в гранате зеленый цвет? Так, мне не нравится этот тест, давайте пройдем другие. Десятка новых тестов. Ты гей? Тест прошли 17. Рейтинг 0. <свят> не стали себя выдавать. Вопрос номер один. Говно мамонта. Подрочи собаки. Саня. Что? Давайте посмотрим, какой еще тест можно пройти. Ваша волшебная палочка. Каждый день ей пользуюсь. Давайте попробуем пройти тест, какая то стихия, мне потому что реально интересно. Какой цвет тебе нравится? Вот опять. Вот я нажму синий и скажешь, что стихия огня. Ну давайте нажмем синий. Твой голос. Сильный и низкий, нежный и высокий. Голос у меня сильный и низкий. Ну скорее всего. Вы же совсем согласны? Нет. А я да. Земля. Мне пухом. Какой юмор тебе подходит? Мне многие говорят, что у меня юмор слишком плоский и шутки слишком не смешные. Давайте посмотрим, какой юмор мне подходит, и может быть я научусь шутить. Ты смотришь КВН? То есть с первого вопроса тогда сразу начали. Скажу честно, я сам участвовал в КВН, и, естественно, я его смотрю. Часто ли ты веселиться с друзьями? Дорогие мои подписчики, вы мои друзья. Я без вас жить не могу. Ты зарегистрирован в группах смеяка и Четкие приколы. Шо хуйня? Шо это хуйня? Вот это обе хуйни, такие, шо я блядь ебал ее маму рот. Эээ, ноу. No. Ты вообще веселый или нет? Агася, ну так бывает. Когда нет, это. Конечно, нет. Тебе понравится теста или нет? Конечно, да. Дела еще. Так себя, в принципе, нормально. Конечно, нет, это не твое. Чувак, ты делаешь прикольные тесты, но это не твое. У тебя супер юмор, тебе надо в команду КВН. Держи пятиулю. Какой ты чай? Вот это вот интересно. Вот это по-настоящему интересный контент. Любишь? осень весна лето зима зима лето ну скорее всего лето потому что летом ты отдыхаешь гуляешь что предпочитаешь печеньки конфетки тортики кексы не люблю сладко, обожаю все обожаю все я вообще любитель сладкого я могу что-нибудь сожрать и потом покакать какой любишь цвет белый черный радужный все кого любишь собак кошек единорожков всех стехия вода уголь я выбираю вода потому что вода огонь <пишут> тест класс фу о май газ, с барбарисом ну что, ребят, на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. А если это так, то поставьте ему лайк. А также подпишитесь на канал, превратите красную кнопочку в серую, чтобы она была серой. Обязательно пишите комментарии внизу. Ну а с вами был Биви, всем пока!